Так, сегодня у нас такая очень необычная посылка. Из Москвы пришла, шла она. Буквально несколько. Так, маздеком доставили. Вечеря 5 февраля, но... Ну, ну она пришла. Итак, открываем. Упаковано очень хорошо. Бутылки. Я, конечно, маздеки посмотрел письмо. Наверное, понятно откуда. Видно, да? Вот. Ну и, соответственно, все мы догадались, что у нас здесь. Такая вот у нас карта мародеров. Так, не знаю, жирной палочки вроде комплекте нет. Но карта мародеров присутствует. Она такая большая, и по ней можно весь хорберс изучать. Правильно произнес? Так, ну, это не главное. Это, поиграли и забыли, что у нас тут. Во-первых, самое главное, что есть правильный перевод. Роллинг, видеть зрелости до наших дней. Как-то ну, играть, правила все. Ну, что-то здесь не очень, какой-то мелковатый. Ну, на мой взгляд. А, пахнет бумагой. Древние игры. На мёдлах. Во -вторых. Такая вот. Ну, короче, всё, Это. Дальше. Сказки Барди Барда Битли. Барди Да. Она присутствует... Эти сказки присутствуют в книге. Да? Да. Я откуда знаю? Ну, короче, отсказал сказка... Там. Сказки Гермиони Грэнджер И что она их читает? Ну читала Сказки про, например, про колдуна и прыгливого горшка начитала. Нет, она читала про смерть тропы Ну, братья. а тут затихо тихо, и пень зубоскал Мохнатое сердце чародея О, можно почитать про зайти? Он произнес эту фразу Затихо-шутихо и пень зубоскал Ладно, дальше что? Да, Гарри Поттер. Проклятое дитя. Специальная репетиционное знание да, какое-то. О, сейчас тут, конечно, шрифт маколад. А, это пьеса. Кстати, пьеса не в переводе Росмена. Поэтому здесь может быть какие-то докладки. Мадам Трюк здесь есть. Так, ладно. Дальше что у нас? Потом у нас здесь Фантастические звери. И место их обитания. Такая книжка. А, пахнет. Бумагой. Так, описание. Что у нас? Дальше у нас какие-то подарки. Магазин. Ну, визитка магазина. Кстати, можно заказывать оттуда. Вполне себе достойный магазин. Все прислал. Заказ оформили очень быстро. Буквально вот только я заказал, люди мне позвонили, я еще не оплатил, а мне уже трек оставили. Точнее, трек с дека. Так, дальше что мы имеем? Ну, это как называется? а смерти. Да, это Дары смерти, это знак Даров Смерти. Сейчас покажу. Можно открыть? Как-нибудь. Ну как? Он нашел, нашел. Давай, нужны. Вот! А, бах, бах. Это значок смерти. Да. Мантия невидимка. Да, оживляющий да, да, камень. <пять> <пять> ну, короче, объектив, он, не, не, не, вот объектив. Вот это вот, Мантия невидимка. Оживляющий Сейчас, камень, вот, вот это вот, вот это вот мантия-невидимка, оживляющий камень и бузинная палочка. И дальше, дальше, так как я изначально заказал именно симпник, они уже видимо упакованные были, остальные уже так уложили. Так. Основная ценность этой посылки купырчатой. В купырках она все. Сейчас мы ее.. О! Вот они. Семь книг. Какая первая Гарри Поттер и философский камень, да, да. вроде? Да. Вот, первый. Вторая Гарри Поттер и тайная комната вот, ну вот здесь уже шрифт хороший в этих книгах и такая бумага, она такая шаршаренькая, удобно листать, очень приятно жалко, что картинок нет да, да, по картинке ну вот они, 7 Значит, орден Феникса тоже также интересно перевод Росмен. Росмен, да, 2007 год. На, на обложке да. написан перевод. Да, Росмен. Так, кубок огня. О, кстати, вот это вот, так, прикольно. прикольное. Что это дальше? Дары смерти, основная, самая самая такая. Это самая большая. Самая интересная, Но мы можем Последняя. Тайная комната. Вторая книга. Узника с Кабана. Картинка прикольная здесь. Ну и, наконец, что у нас Принц на коробка. Вот такая сегодня обычная распаковка. Это подарок на дня рождения. И тут еще есть письмо из Хорварца. Жалко, что нету здесь этого <сосудная> Это палочка. такое письмо. Да. Точнее, что оно особо иметь имеет и письмо. О, такое у нас собрание сочинений. Как я зовут-то, Жоан? Роулинг. Замечательный, мне кажется, подарок на день рождения. Да и не только на день рождения. Я думаю, и взрослым неплохо было прочитать книги про Гарри Поттера, да? Ничего плохого не будет.